привет варсик барсик марсик Мне надо сходить вам купить рыбки чтобы вас покормить но перед этим нам сделали магазин телефонов не надо попросить у мамы чуть-чуть бабла во первых не надо забрать деньги мои которые сбережения нет не будем брать лучше возьмем прибыль прибыль. Прибыли с. Возьмем прибыль с, с, с пекарни. Так, привет, мам, привет, папа. Ну, ч, там, ну, чуть-чуть. Ну, не надо, там сделали телефоны привези нам Ну, короче, магазин телефонов сделали. Вот еще сделали магазин животных, там продают рыбки, мышки, там все такое. Ну, короче, мне нужно прибыль с магазина там, ну, хотя бы на миллиона пять. Так, спасибо, мам. Так ты мне дала 7 миллионов, да? Ну, это нормально. Кто такой Костя? Конечно, цены скачет, но мне сейчас еще в ресторан надо. В ресторан, в ресторан. Пойдем в ресторан сходим. Там в ресторане должна быть побольше выручка. Конечно, в ресторане. В ресторане. Ну конечно же. После Олега. Ой, Здравствуйте, быть. извините. Ну да. Здравствуйте, тут... да, мы вас немножечко тут, короче... Так, ты что самый умный? Так, <сосы> это мне, короче, за... Я не собирал у тебя, наверное, месяца два прибыль, поэтому... Ну-ка, не ломай. Мне выдаешь. Мне сейчас за два месяца выдаёшь прибыль с рестораном. Да-да-да, давай-давай-давай. Смотри, ты же понимаешь, если окончится вот этот весь кризис, во-первых, у нас будут маленькие оплаты. у нас будут маленькие цены, и заработать у нас будет маленькие, и все. у нас будет. А сейчас кризис, и тут куча денег. За магазин я получил 15 тысяч, у меня 25 миллионов. Ну, я могу тебе дать максимум 5 миллионов. О боже мой, кто это за женщина? что он тут сразу... ну, Давай три тебя дам Нимона. Все нормально будет. На это а, Это на тебе что за странные одежды? Нам-то что, что? что. за живая ведьма? Что за живой мутант-кот? Скрыли. Пойдем, пойдем за телефонами. Что такое? Что за телефоны? Кто такой? Что, что за телефоны? Кто твоя связь? Представь. Кто твоя связь? Не слышала про такое? Понятно, она, она Ладно, с, вами я с вами свалилась. Я с вами. За Мигу. Знаю, вот ты мне не нравишься. Такой маленький магазинчик. Очень любит 10000 вход это понятно стоит? iphone 20ах с галактик про iphone 4промстру я наверное куплю себе iphone как как тебя вот эти вот монеты дать ты берешь их, берешь? Что за? Раньше было легче. Да что ты за? 20 минут надо снять. Как? Есть на двадцать миллионов. Наконец-то. Ты, да. а -а -а. ты чего больной что ли? Не заходи, стой, стой, не подходи даже. У него тут кризис. Ш кризис, деньги да. Я у подберу, я тебе отдам. Нет, нет, нет. Давай, давай. Так, iPhone 20 Pro Max, это нихуй ни шуток. себе. А ничего есть. себе. У меня есть 20 миллионов. Я тут... 20? 20, да. 20 миллионов. И у меня останется всего 2 миллиона. А у него откуда такие деньги? У меня? О. У него нет, у него нет денег. Он это, а это что? Что? Я ему так это всего лишь, всего лишь там мало. У буквально ну, полмиллиона максимум. Он может, я купить только... А десятый сколько стоит? Я не могу... 350. 350. Зрение плохо. 350. 350 миллионов? 3... 350 тысяч. тысяч. Ты чё? 20 миллионов 300. стоит. Ну, куплю я ваш... Я как куплю, Как это фигня называется? Я куплю, конечно, iPhone. связь Я неправильно вывела. Ответ тупая. Вы, вы видите правильно? Нажмите на крестик, 5, а не на плюсик. 1, 2, Тут вот, один уже нажал на плюсик вот. и пожалел это. Все все. А из телефончик не есть? Не а не кто подскажет, где живет? Блин, не, не припомню, как этого молодого человека зовут. Тупой, а да такой? Он? Да, да, тупой. А -а -а. Олег, где? что ли? Нет, не Олег. Я не помню, как его зовут. У него, он он чем-то, у него, знаешь, вот сейчас я опишу его. Белые волосы, такой светленького цвета, зеленые очки. Ой, это же ты, я ж тебя еще запамятала моя голова. Так, я что-то понять не могу. У меня остался всего лишь один миллион. А где он работает? Его два и... миллиона стоит, и мне казалось, двадцать миллионов. Два миллиона всего лишь миллиона стоит. Но это это дорого дорого дорого. Не мутант, но похоже. Знаешь, возможно твой род древняя ведьма заколдовала. Ведьма заколдовала. Вы были людьми, человеком, заколдовали так, теперь... Чё не знаю, она... Так, чё мы себе... Вообще-то... Я не представилась, я Элизабет. Кота, попугая, лошади, панды, белые медведи. Самое дорогое это... Развитие лошади. Не говорите, вообще-таки... Ну, я не собираюсь ничего у вас покупать. Вот. Ну, айфончик себе прикупила быть модной. так вот случай адриан мне тут одна женщина позвонила Ой, это еще что за люди Ладно. это Короче, женщина позвонила это она сказала наш... тебе там какой-то марта... нужен портал твои что это слово И портал нужен И ну представим то что я пришла обошла больше полусвета чтобы чтобы найти тебя чтобы помочь им делать портал пустин то, что меня бесит эти мутант, я их сейчас утоплю. Тебе не мутант. Ты мутант. Почему? Всё. Надо ну может, потому что это человек-кот? Да конечно, его на каждом углу можно встретить. Что-то да. я не вижу. Тут людей готов. Вот люди собаки Есть. это другое. Лично я заколдовала а, их. -то -то -то да они тоже мутанты. Нет, они заколдованные Древним проклятием а, Ты мутант Мне нужно, чтобы ты нашел место, где начинать конферти... Выстраивание портала Это что еще за лошадь? О, лош, пойду погоняем. Не, не, не трогай лошадь, я чувствую, я чувствую, хозяин тебя убьет. А, Секунду, а... Мне, мне, нужно, мне нужно сейчас, мне нужно связаться с высшими силами. Прям с высшими. Высшими силами, ну хорошо. Адриан, что это? Кошак, что это ты на моей лошади забыл? Адриан вообще тут. Рин, ринтос, фильтр, мигтес, избидус, испавлитус, кашакитус. Все из, избавились, избавились, не переживаем. От котов мы избавились. Да, Нефиг фиг лазит на чужих лошадей. Я на тебя в суп Магией нельзя владеть. Ей надо контролировать ее тысячу лет. Мне все это время 10, надо найти, сейчас пойду до Эклипсы. надо 10 миллионов вложить в бюджет города. И тогда спадет кризис. Папи, спонсор. Все, я пошел, у меня важные дела. 10 тысяч, 10 миллионов. Ты найдешь место, где мне портал строить? Найди сама, мне надо бюджет города дать. Я сейчас вот, знаешь, вот здесь очень концентрация магии, ага. я здесь могу построить. Я вот тебе потом здании. по голове даю. Только от него надо избавиться. Я тебе сейчас поизбавлюсь от а тебя. Давай, давай, вырастайте мои, мои, мои крылатые, Все Знаешь, да. чем разница? У тебя были крылья, но они фейковые, а ему были не понимаю, где ты? Клипса, живет вообще. О, Здравствуйте, Клипс, Здравствуйте! Мне тут к вам. Да не мне вам тут надо что? дать 10 миллионов на бюджет города. Что ну, ты спрашиваешь? Чтобы там что кризис, ты говоришь, все пропало. Все. Вот вам 10 Чем миллионов. Им? Вот. Нет. Так, отдал. В... Так, а Эклипс, Извините, я, вообще, могу. я могу избавить тебя от животного проклятия, и ты сможешь стать человеком, но нужна будет жертва там котенок. Так. А Всё, вот это 10 миллионов. 10 миллионов вложил в... Все, я вложил 10 миллионов в... Все, прям, города. я избавляюсь от этого здания. Я избавляюсь от этого Слышь, здания я и... я тебе сказал, я сейчас из тебя избавлюсь. Он говорит, что я не могу научиться летать только за я человек-кот, это бессмыслица. Ну, Короче, ты не можешь научиться. Не научиться. Ты. Тебе ты нужен лучшим. портал, я говорю, я спроси. Я в этом городе ничего не знаю. Я сейчас что-то сломаю, потом меня... Вот мэр Эклипса, моя лучшая подружка. Берёшь Она мне уши. голову снесет. Берешь за уши, Олега. И тащи, и пусть он показывает. Все. Я занятой я человек. Я не могу. Я пока занимаюсь городом. Ну хорошо, если что-то разрушу, сломаю. Если что-то вот. разрушишь... А тебя мокрое место не станется. Вон школа, она же кому нужна школа? Я могу избавить вас от школы всего. Одной... Mm. Одной, пал... одной одним взмоком а волшебной ага, палочки. А потом придет Филина из другого вселенной и настучит этой палочки тебе по Ой, голове. нет, я знаю. Он, он плохой, когда он учился в школе, он меня за косички дергал mm. Злухой мальчик. Он тебе лицо сломать. Да всё, отс... Ладно, комнату. если снять тебя проклятие, ну не факт, ну ты сможешь обучаться, но ну, не факт, что ты снова учишься, это вот, понимаешь, один на миллиард. Да вопросик возник, откуда у меня тогда плинет?